Меня зовут Алена, мне 25 лет, и я изучаю китайский язык в школе Ман-Манлай. До курса я изучала китайский язык почти 4 года, но я решила приостановить изучение китайского языка, и, естественно, я много чего забыла. Я забыла грамматику, слова, произношение, и решила записаться в школу Ман-Манлай. В школе существует определенный подход преподавания. Все материалы объясняются четко и доступно. Кроме основных материалов есть и дополнительные материалы. Если вы однажды что-то забыли, вы всегда можете сделать упражнение, и преподаватель с радостью проверит, найдет ошибки, исправит, объяснит и посоветует, как еще можно отточить грамматический или лексический навык. В школе Манманлай существуют обязательные сослоны с носителем языка, что помогает нам улучшить наши разговорные навыки, а также улучшить наше аудирование. Также в школе на канале всегда публикуется дополнительная информация об истории Китая, о современных событиях Китая, то есть всеми различными способами вас стараются погрузить в китайскую среду или в среду китайского языка. Я бы рекомендовала школу всем, кто хочет подтянуть свои знания по китайскому языку, либо обучиться с нуля, либо заговорить на китайском языке. Добро пожаловать в Анманлай!